в мир! И сегодня на поиске дня В Ростов в талии 102. Такая вот желтенькая. Младший брат синеньких стали 110. Но я бы сказал, все-таки это разные выше, Это не то, что там чуть-чуть вот эти поуже, а те чуть-чуть пошире, совсем другой. По ощущениям от катания немножко другие эмоции. Такая некая помесь прыгающего бобика, слазающий по-всякому. А, как бы так сказать правильно, но ну, не найду такого приличного с плазущу по-всякому свиньей Помесь Бобика со свиньей В итоге получились такие лыжи для фан-катания вне стиля какого-либо просто веселья В общем-то, да, по сути, как бы, некие такие универсалы Универсалы только не в плане, там, карвинг, не карвинг Потому что карвинг у них, в общем-то, ровно как указано в их радиусе поворота Радиус поворота бесконечный Вот такого карвинга, от каких ждите Нет, в принципе, они режут, режут какую-то дугу Но они ее режут не за счет формы, а за счет загрузки лыжи То есть, если вы можете настолько уверенно катать Что вы можете чувствовать там загрузку с передников или задников То вы можете использовать радиусы на носах Для заворачивания врезанную дугу В принципе, они в нее идут И на скорости даже более-менее даже стабильны Хотя визуально носы хлопают очень Это немножко пугает ну, как бы лыжи веселые Позволяют прыгать с любые кочки Приземлять как угодно С перекосом, с недокосом, с долетом, перелетом Такие, в общем-то, мульти Мультитехничные антикарвинг лыжи Но очень Оставляющие себе приятные ощущения а, При отсутствии резного Поворота бокового проскальзма Очень комфортная, очень уверенная Контролируемая и мягкая То есть вот жесткий склон лед Какой-то может быть разбитый Может быть вильет Все в рамках приличие, я бы лыжи советовал бы эм, ребятам, которые не упираются ни в какую-то как в определенную технику, а просто хотят веселого, подобных ставок катания но при этом хорошего, качественного бодрого, эффективного, вот это оно на самом деле веселые лыжи попадлись они мне там лет пять назад я бы даже хотел себе такие купить потому что весело, можно кататься везде, а если еще взять и синенькие, и 110, так вообще ты просто ядным чудовищем на всех горных курортах. Ну, в общем, хорошие лыжи очень мне позитивно воспоминания о них. Но очень своеобразные, понимаете, их правильно. Такой подунаг стайл, паркштайн. Вот. но в общем, хорошие, хорошие, вполне себе хорошие, В рейтинг у нас, наверное, не попаду, потому что у нас нет таких категорий, но вполне себе уверенные, веселые лыжи. Все, чтобы не пропустить, тест следующих подписывайся на канал, заходите на сайт, прощня форме. Удачи на склонах и вне его. Пока.